4 марта в зале Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялся финал конкурса красоты, грации и творчества МИСКФУ 2020. Из сотни участниц финал прошли 20 конкурсантов. Финалистки продемонстрировали традиционные визитки, дефиле о вечерних нарядах, прошли творческие и интеллектуальные конкурсы. Были также представлены оригинальные жанры, среди которых были кулинария и рисунок. Вы посмотрите, какие у Камиля губки-то, а? <связывая> Интеллектуальный конкурс состоял из трех блоков. Великая Отечественная война, этикет и культура народов мира. Пока жюри удалилось для подведения итогов конкурса, перед зрителями выступили творческие коллективы Казанского федерального университета вокальный ансамбль Рутени, танцевальный коллектив Спикаут, вокальный ансабль «Мелоди», танцевальный коллектив «Аспиранто» и вокальный ансамбль «Тринити». Кроме этого, зрители смогли поучаствовать в караоке. Они исполнили известные хиты под аккомпанемент аспиранта Казанского федерального университета Эмиля Адлейба. В завершении финала конкурса девушки продемонстрировали дефиле в свадебных платьях и, наконец, жюри объявило итоги. Мисс Талант Хакимов Лилия, мисс Интеллект Бикташева Гульнас, мисс Улыбка Адеева Элиза, мисс Очарование Ойва Маляка, мисс Фитнес Лягина Елизавета, мисс Фото Хачатурян Анаид, Вторая вице-мисс Алешина Юлия, первая вице-мисс Тагирова Лейсан и мисс КФУ 2020 стала Пугачева Анастасия. Конкурс был организован очень хорошо. Я очень благодарна всем организаторам, режиссерам, всем тем, кто работал над этим большим проектом. Это действительно очень крутой конкурс, и я, наверное, до сих пор не верю еще то, что я стала мистер-клубом 2020. Кроме того, Анастасия Пугачева автоматически стала финалисткой конкурса «Миста Татарстан-2021». Организаторами конкурса ежегодно выступает Департамент по молодежной политике совместно со студенческим клубом Казанского федерального университета и Ассоциацией студентов деревни Универсиады. Дипломы вручали президент Татарстанской республиканской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, президент региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов, проректор по социальной и воспитательной работе Казанского федерального университета Ариф Межведилов. Диана Желенкова, Ленардо Валитьяров, Универньюз.